Всем привет дорогие друзья! КНП Апрелевка наконец-то снова с вами. Мы продолжаем заниматься каждый понедельник, среду и пятницу в 8.30 на спортивной площадке по адресу Парковая 11-1, город Герой Апрелевка. победитель, будем друг друга. по разным причинам мне выходили видосы. Сегодня мы вернемся к формату обучения приемам, которые вам очень облегчат жизнь спарринга. Рядом со мной мой давай, добрый товарищ, давний друг и коллега Вячеслав. И с Вячеславом мы сейчас... Э, он не в курсе этого приема в формате обмена опытом. Я его научу. Буду надеяться, что и вам э, этот опыт удастся виртуально перенять. Слав, как мы сегодня... Уже на разминке Сейчас делаем то же самое Ты в обычной стойке Я в обычной стойке В формате отработки Я тебя атакую ногу Ты в полную силу контр Дай, ты сюда. Ты Без разминок Без всяких раздергиваний Не соревнований Просто я забираю ногу Ты в ответ делаешь что О! Великолепно! О! Великолепно! Сергей Александрович, ходи сюда, сейчас нужно будет подвести <с небольшой <с итог. Четыре подхода дважды я достал, трижды Вячеслав э, в момент контратаки промахнулся, и четвертым Сделав правильный вывод из небольшого набора действий Принял верное решение, в ответ меня уколоть Это один из принципов, который я хотел донести Во-первых, дорогие друзья, вот сейчас нам нужно, чтобы еще и ноги были захвачены а Сейчас возьмем... Не, ты теперь расслабляйся и вкуривай Объясняю Короче, если поставить человека а, в ситуацию, когда ему нужно защищать ногу И а, заставить его среагировать просто на интуитивном уровне Будет либо вот это вот движение, либо какое-то остановление, либо вообще отпрыгивание, и в качестве контратаки будет какой-то подруг. Вот сто той ста говорю, если человек интуитивно, будет унос центра тяжести с типа спасанием с ноги и сверху какая-нибудь контратака, как правило, в руку. Но при этом человек э, на интуитивном. В наборе действий не отдает себе отчет, что рука это куда более сложная мишень Для того, чтобы попасть в сравнение с телом, которое в тебя априори до ноги твоей идет Рука, конечно, поближе, но она маневрена и за ней иной раз хрен уследишь Особенно, если противник обладает навыком чуть ниже приседать и, собственно, руку саму убирать Поэтому первое, что рекомендую при контратаке, когда противник идет вам ногу Метить не в руку ему, как-то вот колющим или подбивать, а конкретно встречать э, корпус и, желательно, колющим. Потому что рубящий сверху, он может причинить, особенно колсил, неимоверные как там, страдания физического и морального качества. Но, тем не менее, даже дикая боль человека, который проваливает центр тяжести и массу в тебя, рубище не остановит. Поэтому... Вместо рубящего мы встретим человека колющим Это вот первый момент Второй момент Как правильно убрать ногу для того, чтобы не потерять ни на одном из этапов защиты Ни одного как бы, полезного миллиграмма, калорий и все такое Объясню Во-первых, нужно проследить за центром тяжести Для того, чтобы он стоял на задней, на левой ноге Принцип Общий. к чему мы сейчас стремимся, это чтобы на вот этой вот контратаке закончился поединок. Почему парни, когда э, применяют стандартные э, интуитивные методы защиты, они обладают достаточно маленьким процентом на успех, потому что они не делают ничего, чтобы э, сейчас э, закончился поединок. Они спасают ногу. А для того, чтобы закончился поединок, нужно приложить несколько больше усилий. Для этого... Ногу мы спасаем не а как, а достаточно хитро. Центр тяжести на задней ноге, то есть переднюю мы должны свободно иметь возможность поднять. Более того, поднимая ногу, мы в первую очередь не должны вместе с ногой не должны уносить плечо. Интуитивное действие, если пацанов по первой поставить и сказать, давай-ка ногу назад вот сюда вот отставь. Ну, для того, чтобы у тебя была упора для мощного колечева, да? По сути, вот оно движение. Плечи на месте, нога ушла, спаслась, а колечево в этот момент встретило. Но, если люди интуитивно начинают действовать без э, присмотра, самая часто распространенная ошибка, о, спасибо, что показал, это увод плеча и потом отдельное движение колечев. Спрашивается, ну, каждый раз сначала обращаюсь к логике. Мил человек, планируя контратаку с колющем, нахрена ты сначала уводишь плечо, а потом компенсируешь и может не докомпенсирует, упущенное по твоей же вине расстояние. То есть, принцип. нога ушла, плечи остались на месте, и колющее движение заранее встретил. Зачем уходит нога? Ну, помимо того, что она спасает как бы, сама себя она еще и обеспечивает точку опоры, когда на твой нож навалится масса. Масса может навалиться, во-первых, превосходящая, а во-вторых, если она просто очень быстренькая, в ней обладает инерция и ее реально нужно встречать и останавливать колищем, мороженкой либо кол стилем включиться, когда приходит. И меня ловили, и я пацанов ловил. Все как один сходимся во мнении, что дальше переть вообще никакого желания нету, если ты сюда попал, поймал колещи. Конечно, некоторые правила соревнований запрещают прямую колоть в район шеи, но это уже ситуативный момент По мне так, лучше пренебречь правилами, но совершить безапелляционное колющее действие, которое реально остановит бой раз и навсегда Что очень важно иметь в виду, зачем нужно наблюдать, когда пацаны делают это упражнение Во-первых, не должны подпрыгивать плечи Первое интуитивное. Если чувак держит неправильный центр тяжести, перед тем, как начать движение ноги, он его сначала смещает и тем самым выдает начало движения. Мы смотрим на противника периферийно. Да, это как бы самая лучшая э, рекомендация для того, куда смотреть. Но если человек малоопытный и смотрит в первую очередь на руку и верхнюю половину, половину тела, когда начинается движения плечами, он интуитивно считывает начало общего движения. Ввести его заблуждение крайне просто. Просто выключить плечи, и он ничего не заметит. Он-то смотрит сейчас на ногу, нога пошла, плечи остались. У него будет большой сюрприз, откуда ему прилетело, когда он разберется наконец, как это произошло. Еще один момент. Для того, чтобы поединок закончился здесь и сейчас, очень-очень важно, принципиально важно, ну, во-первых, чтобы твоя стойка не была неестественной. Это первый момент. Если чувак привык балансировать или какая-то у него индивидуальная особенность, ты ему говоришь, что-то сейчас держи на задней ноге. Вот в камеру покажу. Lag, стойка обычного человека. Возьми баланс на левую ногу. Да, я на левой ноге. Правую свободно могу поднять. Ну, блять, это видно за километр. Поэтому обращаем к внимание на то, что стойка должна сохраняться естественно. Если ты процессе балансируешь, но балансирует так, чтобы просто вот у тебя чаще на левой ноге оказывался вес, нежели чем на правой. Чтобы в случае чего очень быстро откатиться, среагировать. Но по-хорошему нужно найти именно такую точку, где ты все еще естественно выглядишь и нормально как бы ощущаешь все свое превосходство. Следующий момент. Для того, чтобы человек захотел пойти тебе в ногу, это опять же вот принцип, реально принцип. Твоя нога должна выглядеть вкусно. Если ты Стоишь в такой вот закрытой стоечке Над своей ногой на виз И ждешь, когда тебе в ногу атакуют Скорее всего, этого просто не произойдет Потому что твоя тупо шея ближе Для этого надо сделать акцент что Ребята, выставляем ногу подальше Маним Потому что именно к атаке в ногу Мы сейчас готовимся Если человек будет лезть нам в шею Или на какую-то обоюзку нарываться Невыгодная ситуация Поэтому делаем все, чтобы сместить чашу весов на свою сторону Ногу Отдаем, тут, не знаю, можно даже как-то вот как похуевничать, открыт, чтобы главное в ногу пажил. На абсолютно готов И соответственно, отработка, отработка еще раз отработка. Со всеми этими нюансами. Вес положение таза будет проще, если он будет стоять прямо. Если полностью вывернуться, унося ногу, ты будешь вынужден маневрировать и как бы весь, весь корпус разворачивать. Поэтому таз. Прямо вес на задней ноге. Середняя нормально поднимается, и чтобы плечо не уносило, пацанов можно даже иногда поддерживать. Потому что реально ин интуитивно сначала, спасая ногу, ты уводишь, а, -а, -а да, потом же надо колоть. Вот такие базовые моменты. Разобрал Слав, сейчас отработаем. Всем зрителям спасибо, отрабатывайте это с нами, отрабатывайте как мы, отрабатываете лучше нас, а мы пошли заниматься. До новых встреч. И приговаривал он строго, краснеть не хочешь, не виляй. Не можешь ретать, нож не трогай. Сидеть не хочешь, не стреляй.